Если ты начинающий ютубер и у тебя мало денег, то эта группа для тебя – ценная находка. Здесь автор выполняет работы по очень низким ценам и в высоком качестве. Чтобы сделать заказ, напишите сообщение администратору, говорите с ним детали сделки и ждите свою работу. Ссылки в описании. Всем привет, сегодня мы играем в Warming ВКонтакте и мы будем играть на мини-колизее. Это значит, что у нас будут очень крутые шапки, легендарное, естественно, качество. И какой-то арсенал не неполный, ну, то есть ограниченный арсенал. Так, очень странный ход от соперника. Я не ожидал, на самом деле, что, типа, он попадет вообще в это место. И теперь я попробую, конечно же, я попробую э, вынести свинобеса. Ой, этого... Саву. Сову. Возможно, сейчас сейчас он упадет вниз. Возможно. Вот, я на это надеялся. Но, как вы видите... Он просто подлетел вверх, типа, ну, это, это, конечно, бывает, потому что это вормикс, но это все-таки мне не понравилось, типа, я бы мог выиграть сейчас. У меня были все шансы на победу, но из-за того, что так произошло, я не смог вынести. О, еще и бункер замечательно кинул. Теперь придется давать сменку и попробовать вынести. А может мне просто суициднуться, с сорогом, и все, типа, вместе с ним. Потому что я не дам сейчас минус никак. Типа, если я дам минус, я все равно останусь под выносом сам. А если встану наверх, то я, я не знаю, чем его выносить. Наверное, так и останусь. Я без понятия, чем там вынести. Мог бы дать, конечно, сейчас базуку, я же говорю. Но он бы следующий ходил, если бы я не вынес, то у меня это минус персонаж был бы. Поэтому лучше уж так. Лучше потом я дам ему фугас, а останусь на краю, меня вынесут. Но зато это будет по-человечески хоть. Точный размен, стопроцентный. Вот, теперь я ему дам фугас, скорее всего, сейчас... А, может, я не дам, не знаю. Посмотрим. А, я попробую вынести свинобеса, да. Но это вряд ли. Даже сейчас считаете, что под вынос он не поставлен, потому что... Ну, типа, мне чем дальше будет выносить. Тут не награбить пушки. Так. Да. Вот. Смотрите, чуваки. Вы знаете, что я имея аудиторию в 1700 подписчиков. Вы прекрасно понимаете, что если я пойду к вам на аккаунт, кинуть на аккаунт я вас не смогу, так как мне жалко свою репутацию. Вот. И доверить свой аккаунт кто-то мне из вас может. Не все, конечно. Некоторые боятся до сих пор, я не знаю почему. Типа я ходил на многие аккаунты, ну не на многие, но ходил по аккаунтам, и у меня не было никого в мыслях кинуть. Я спокойно все это выдерживал, и клиенты остались довольны тем, что я их не кинул. Вот. Но если какой-то ноунейм no просит принять вас на аккаунт, естественно, вас вызывает это подозрение, потому что человек вам неизвестен. Кто знает, кинет он или нет. Так вот, один мой знакомый чувак попросил меня пропиарить его типа на своем канале, потому что он проходит боссов. Я сам пользовался его слугами. Потому что, ну, мне было лень проходить на мелком аккаунте, и меня очень прям забомбило. Я не мог пройти этого... Ожившего... Нет, подожди. Да, да, ожившего капитана. Меня просто бомбило с таким арсеналом невозможно. Так вот, этот чувак со второй попытки просто на изи его прошел. И... Типа, ну, все нормально, он... В общем, я не думаю, что он кинет. И даже если он кого-то кинет, то за это я буду отвечать. Я возмещу вам ущерб за аккаунт, если он кинет. Чувак не может причинить вред вашему аккаунту, то есть он не может запустить читы и вас забанит, потому что ему не хочется портить репутацию В группе он неизвестен, но это мой знакомый человек и я за него ручаюсь Я вот отвечаю то, что на деньги и с аккаунтом он вам ничего не сделает Все будет прекрасно Давайте в следующем видосе я оставлю на него ссылку, если вам интересно Потому что... И, кстати, он берет очень дешево. Максимальная цена за босса, неважно вообще какой арсенал, даже если арсенал не существует практически совсем, это 50 рублей. Чувак просто любит эту игру, ему нравится в нее играть, и он готов помогать игрокам за символическую практически плату. 50 рублей, я думаю, за задолбавшего босса это не такая уж и большая плата. Он чуть не вынес. Прикол. Кроли мне очень нужен. Кроли это сильный перс. Так, ну... Смотрите, я пойду в банк, я возьму экстренный. Да, отлично, мне повезло. Есть шанс вынести его. Не, не этот, конечно, шанс. Я хотел огнемета, но думаю, тупой идея была все-таки огнемет, наверное, использовать это получше. Огнемет мог бы меня просто насыкнуть. Яру, как это вообще возможно? Наверное, один шанс на тысячу был, то, что так случится, и это пол получилось. Очень странно. ясно понятно у него больше ста процентов защита от тайков. а я не знал ну у меня 90 процентов иногда прикольно он суициднулся вообще Что он сделал я так не понял Че это был за оружием пишите вот это жесть. я думал его сейчас от типа ну, отшвырнет в сторону на красную зону а он не попал на нее заюзал смотрите этот человек заюзал но не понимает элементарных вещей, что теперь ходить у него будет код, А если у него будет ходить код, то я спокойно скидываю в красную зону. Вытащить его он оттуда не сможет. Получается у него 12 хп на 400. Круто. Зачем он это сделал ход, непонятно абсолютно. Смотрите, он сдох, все, изи. Вот на таких игроках, в общем-то, очень неплохо бить можно себе ресурсы. Правда, сейчас у меня уже какой... 13 уровень, почти скоро 14. -й. И вот на 14 уровне те ресурсы, которые я получаю мини-колизей, они. дерьмо, они ничего не значат вообще. Если у вас, например, 8 уровень, то эти ресурсы вам кое-как еще помогут. Там фузы неплохо дают, 100 10 с лишним фузов. Но ну, а на 14 уровне 100 лишних фузов, но ну, это вообще смешно. Типа, нет смысла играть уже мини-колизей. Не думаю, что а, типа, много будет выходить мини-колизея. А, думаю, что будут выходить ставки. И еще мне очень интересно. Вот я дурачок, я бы мог сову вынести сейчас. Я бы реально мог вынести сову. Но просто сова это персонаж, который не навредит мне практически. Кот он... Ну это самый опасный персонаж здесь, это кот, потому что, ну он прям жесткий. Я хотел вынести его, но я что-то не подумал, то, что сову типа вообще просто вынести. Так вот, я говорил о том, что напишите интересно вам, как я прохожу из Б. Потому что сейчас на 13 уровне проходите СБ, например, иногда я иду даже на пекло. Я думаю, что это прикольно посмотреть, как я на случайке или с другом, что очень редко. Прохожу СБ. Вот именно сейчас в комментах напишите, потому что у меня уже, ну, можно сказать, что есть видос прохождения супербосса. Правда, это самая первая сложность, но все равно. Типа, с таким арсеналом, как у меня, и вообще просто ВКонтакте... А, да, кстати, почему у меня вышел второй видос подряд в ВКонтакте? Потому что Вормикс на Android набирает столько же просмотров, сколько и в ВКонтакте. Мне нравится больше игра э, ВК. Поэтому смысл мне вообще снимать Android теперь. Я думаю, что я сделал 50 на 50. Так как мне нужна аудитория. Вот что я хотел сделать. Я хотел также вынести сову. Вот так же. Как он меня сейчас вынес? Теперь я уже не затащу все это, невозможно типа минус-персонаж на изи медали. Мне такое не нравится совсем. А вот Крит мне нравится. Это дедушке нравится. Так вот, я сделал 50% вормикса ВКонтакте и 50% вормикса на Андроид. Давайте до среды у меня будет выходить вормикс ВКонтакте. С воскресенья по среду. А с понедельника по субботу... Погодите, с четверга по субботу, да, с четверга по субботу у меня будет выходить Вормикс на Android. Ну или как получится. Потому что комп я всегда, ну не всегда имею комп при себе, я все-таки уезжаю. У меня есть дела, а на Android записать у меня больше шансов. Поэтому, возможно, Android все-таки будет почаще выходить. Ни в коем случае не отписывайтесь. Тут еще, кстати, конкурс не произошел до конца. Мне не хватает буквально 300 рублей. Сейчас YouTube мне... Короче, YouTube списал почему-то у меня 6 долларов. Он не выплатил мне их. Возможно, какая-то ошибка из-за обновления, но вот из-за этой ошибки конкурс задержится еще на несколько дней. Сейчас давайте я проведу конкурс обязательно среди подписчиков. Вот тот на 2000, который уже сколько? 2 месяца назад я сделал. И, в общем, тогда уже вы можете решать, быть подписан на мой канал или нет. А сейчас, в общем, пока не отписывайтесь. Тем более, меня очень радует то, что у меня 1700 подписчиков. Скоро будет 2000. И, возможно, я разыграю какой-нибудь аккаунт уже в Ормиксе на Адройде. Так. Что мне сделать? Давайте я убью кота. И, может быть, каким-то образом я вынесу в красную зону сейчас вот этого Кватернберга фугасом. И тогда он затупит, что-нибудь с ним случится, может быть, мне повезет. Хотя сейчас он, скорее всего, убьет меня прыжками своими и даст липучку, и все, это смерть. Шапка не та, у меня там нет блока урона. А, нет, блок урона, оказывается, не в шапке. А, ну, вообще шансы есть, шансы есть, но у меня 26 хп, или 25. Типа, если сейчас с фугаса его не убиваю, а я его не могу утопить. В общем, если он в красной зоне не умирает, плюс у него есть, типа, порт то это все, это поражение 100%. Ну ладно, не всегда же одни победы получать. Да, я проиграл, к сожалению, я проиграл. Но у него был порт, у него сейчас есть порт, он даже не упадет, я не смею мечтать на то, что он упадет. Да, все, я проиграл, я флагую. Так что ну я не буду дожидаться, пока он там запрыгает Идем в следующий бой. Кстати, бои я пытался сделать максимально динамичными, максимально интересными. Здесь, например, я вообще буду играть чисто на выносы. Но, к сожалению, я не смогу использовать свою вот эту дрянь, которую выносит, а, типа, вверх. А, он сейчас супер бункер Ролома, наверное, стрельнет. А вот, кстати, я хотел узнать, его что, пофиксили, что ли? Типа, я раньше видел, как по 300 хп сносили такую штуку. Даже фу фул перса однажды видел одного ютубера, он снял, ну, типа, уничтожил фул персонажа, так. Напишите, возможно, это пофиксили, я думаю. Хочу скинуть его в зону, но я думал, Смотрите, я думал сначала он ударится об зеленую вот эту вот соплю, который свисает с лифта. И потом он все-таки ее проскочит и упадет куда-то вот туда, к воде. Ну, в общем, мои влажные фантазии отличаются от действительности, к сожалению. Поэтому придется играть так, как есть. Сейчас я вынесу Биби вниз. А, нет, я не успел. Ну ладно, это, это тоже, типа, Зазем нужно. Зазем нужен, например, если сейчас он захочет лететь... Опа! Так и знал, вот я так и знал, что Зазем очень нужен. Типа, обожаю этот Зазем. Давайте-ка лучше скину туда пришельца. Да, я, наверное, сейчас попробую утопить вот этого Коттенберга, скинуть пришельца роботом туда, потому что сейчас ходит пришельцы как раз. Или же утопить пришельца, только я не помню, есть у него антиутоп или нет. Не получилось никто, то, ни другое сделать, но сейчас посмотрим. Сейчас должно быть... А, нет, ходят зомби. Ну, по сути... Я даю фугас и уничтожаю двоих Просто на изи В общем если так вот э, Логически подумать Я в Кватенберга даю фугас под жопой ему И убиваю двоих Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Надеюсь я Биби тоже вылетит Потому что я почему то помню что у него вроде бы антиутоп Или у свинобеса антиутоп Но что то такое нехорошее с, с ним связано у меня В воспоминаниях Так все даю фугас Пожалуйста Изи минус 2 дал заход ну, конечно, они стояли в воде уже, но все равно прикольно. Теперь он не затащит никак, он берет фриз, ну, как это называется, э -э неважно, сейчас он даст марш, скорее всего, потому что это, я помню, то персонажа есть марш... марш в арсенале. Или попробует кроли вы вынести, но кроли выносить ему нечем. А, ну все-таки попробовал вынести кроли, странно, зачем он это сделал, непонятно вообще я с огнемета не зажарил потому что по 10 я буду жарить у него есть 30 защиты а у меня 60 атаки типа, по 10 будет нормально Все жарим. отлично сейчас я не знаю будет он накидать марш или нет но надеюсь что не будет потому что мне не хочется на него это оружие тратить вот этот, этот... Снегопад или как там эта дрянь называется да пока марш не зайдет это хорошо он блок ломать будет а он перепутал барашку что ли а вот сейчас ситуация на самом деле не очень-то и в мою пользу. Смотрите. У него есть марш. Все три персонажа, конечно, я двоих точно убью. Это 100%. А вот мои вот эти, они стоят, считая, в красной зоне. Все. Два. И сейчас я иду, получается, 200 хп, потому что эти, возможно, вздохнут персон. 200 хп против его и еще и марш их тому же. Так, я... А, ну этот еще, еще пока жить будет. А, у меня есть порт, у меня есть порт. Все нормально. К сожалению, убил только двух, третьего не задел, но ладно. Ладно, третий, я думаю, сам сдохнет как-нибудь, может, не знаю. А, вот это плохо, робот сейчас может наизи унести. Что он сделал вообще, что за дичь? Так. Все, это последний ход должен быть уже. Типа, если я даю экстренный, он меня тпшник в жопу, скорее всего, куда-нибудь. Сейчас нужно добить этого персонажа. Если я не добиваю, то это все плохо будет. Что-то прям много снял. Да, этот сдох отлично. Тогда я савика бью просто. А, порты. Я так и знал, что порты пэшли просто в то же место, где я и стоял. Вы заметили, порты пэшли туда, где я стоял. Это ненормально. Нам осталось победить последний раз. Если я сейчас побеждаю, то я забираю награду. И вы посмотрите, что именно мне не нравится почему награды на моем уровне уже недостаточно, и играть я, скорее всего, не буду больше в колизии. Типа вот за эти три жетона миссии я смогу получить намного больше, открыв либо трехжетонный сундук, либо пройдя одну миссию, открыв двухжетонный сундук. Сейчас этот чувак не заметил то, что у него оракул стоит э, на краю. Сейчас я вынесу оракулы. Спокойно причем. И он будет играть уже двумя персонажами против трех. Плюс у него команда ущербная. Поэтому я не знаю, как он будет тащить, типа, арсенал тут дерьмо, он на хп весь. Тут есть два фугаса или один фугас, это единственный минус. Но я не боюсь фугасков, потому что, ну, сейчас кроли он никак не вынесет, там только я могу там вынести, потому что, типа, я по своей тактике на шару. Да, к сожалению, кроли не получился из-за атаки кроли, скорее всего. А вот я сейчас спокойно даю сменку и ношу его тоже с фугаски прям изи. Не привык я к скорости и первому прыжку сильному. Хорошо, что его убрали с андроида, потому что первый прыжок, он постоянно тебя. Ну, ты, в общем, теряешься за него. И нельзя придумать ни тактику, ничего. Типа шапки дают, если прыжок усилен, то это очень плохо. Но именно вот если раз дает усиленный прыжок, то это нормально. А газ на двоих я даже я даже уходить из газа не буду. У него где-то 50 урона тока сейчас. Ой, от холода. Но у моих персонажей защита от холда есть. По крайней мере у одного около 30 точно защиты. А, как видим, тут нет. Тут даже у них прям сильная защита от холда, поэтому мне вообще наплевать. Пускай стоят. Вынеси сейчас. Да, ну повезло, что могу сказать, повезло. Ну... Все шансов у него нет практически. Я сейчас снимаю ему где-то 200 хп, наверное, с... А, нет. У этого перса нет урона от холода. Ладно, тогда я сейчас с калаша 200 хп точно сниму. Ледяного калаша. Плюс он заморожен будет. А, у я, я понял, я вспомнил. У него есть еще порт с фризом. Нет, тут он никак не вынесет. Вот надо было в робот скорее всего, целиться. Так, может быть, шанс был бы. Сейчас я с калаша 200 хп наношу ему. Хорошо, что у меня есть второй калаш, но сейчас он жрет примерно на 200 хп тоже. Даже может побольше. С мы смотрим, он сейчас точно тпшится, нашли это его единственный шанс. Это тпшнуться туда к а, боеприпасу. Странно, что он творит вообще? Зачем он взял? А, я пропускаю ход, я не знаю, что делать. Я, наверное, НЛО себя перетащу на ложке туда вот к этому боеприпасу, чтобы он туда не тпшился. Типа, чтобы мне не ходить туда. Я никак не могу привыкнуть к НЛО. Что это вообще за дичь? Почему э, она бьет меня, когда я не должен, в общем, умирать? Так, за зарегенился он себе очень много. Но и сейчас то, что он зарегенил, я сниму все своим калашом. Хорошо, что разморазка не дает еще защиту от заморозки. Это тоже очень хорошо. Все, на последний ход у него ХП. Не знаю, что он придумает сейчас. У него шансов уже ноль. У меня вроде бы нет сменки, а вроде бы есть Я не помню, а, ну поле поставил Но это не поможет, это не поможет ему Кстати, а почему у робота еще нет защиты от холда, что ли, совсем? Какой-то мой робот куколд Все ясно а Я вот не знаю, вот честно не знаю Попаду, нет, отсюда я уже попаду, это точно Но у него там защита от Этого огня Все, это последний ход его Вот теперь уж точно Последний он ничего не сделает Хочу напомнить вам о том, чтобы вы воспользовались рупой по пиару. Все спасибо за просмотр, всем пока. А, кстати, награда, да. Вот это дерьмота.